Что такое тревога? Тревога это когда надо быстро принять решение куда-то бежать Вот я сейчас, ну если считывай, да, вот сейчас даже состояние твое Что такое тревога? Прям, да, вот импульс, надо что-то сделать А сделать непонятно что, потому что не понимаешь, сюда идти или сюда, или сюда Вообще состоянии тревоги – это что-то такое бета-ритм, да, бета В -ритм. бета-ритме ничего нельзя решить. Но это все, в принципе, я думаю, знают, это сейчас очень популярный факт. И за рубежом сейчас огромное количество, у них нету особо столько работы психотерапевтов, у них есть медитативные комнаты очень много. У них люди заходят в медитативные комнаты, расслабляются, сидят, выдыхают, выходят. Или в той же Японии у них часто... Ну, крупные компании, чтобы принять решение, прежде чем принять решение, они все садятся, 5-10 минут, слушают просто расслабленную музыку, а потом принимают решение, их заново переозвучивают вопросы, они принимают решение. Что такое состояние тревоги? Состояние тревоги это когда мы уже не можем находиться в альфа-ритме, вот в этом спокойном, мы уже в бета-ритме, надо что-то быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее решить. Это анекдот всегда напоминает, да, там, когда сидит такой пожарник, такой сидит, такой спокойный, тут к нему прибегает, а, пожар, пожар, быстрее, бежим, и говорят, что если, ну, такой вот в этом ритме находится, вот такой, подбежали и бежите туда, а потом такие, где пожар, что? Ведер нет, шланга нет, того нет, бежите обратно, ну, и начинаете суетиться. Почему, когда пожарников учат и говорят, что бы ни происходило, встали, выдохнули, что сейчас происходит? К вам прибежали, ты говоришь, сядь, а, пожар, сядь, пожар, сядь Садел, Человек садится, рассказывай Ну что там, пожар, рассказывай Там то, то, то горит, хорошо Ведра есть, шланги есть Так, ведра, шланги взяли, пошли Аналогично Когда мы находимся, вот это Быстрее, быстрее принять решение вот В вот этом бета-ритме, бесполезно Ни один, ни второй, ни третий вариант Они могут быть сейчас, ну, просто не сработают Что надо? Наоборот, выдохнуть Любой сложной ситуации качай попу. Есть такие эти, там, плакаты. Вот, то же самое. Качай попу, значит, ну, там приседай, не знаю, там, отжимайся. Ну, физически скинуть это да, на какое-то состояние, а ну, для себя просто прийти в ритм спокойствия. Что сейчас происходит? Выдыхаешь, ну, и после этого начинаешь куда-то двигаться, да. Там. Угу.